Привет! Вы на канале ТОИССЕУ. Это серия уроков о амигуруми для начинающих. В этом видео вы узнаете, как правильно держать крючок при вязании игрушек. Существует два варианта, как держать крючок. Вариант первый. Когда вы держите крючок, как ручку при письме. Вот таким образом. Если на крючке есть ложбинка или выемка, вот такая, как здесь. Это означает, что на эту ложбинку вы должны положить большой палец и держите крючок, как при письме. Если же ложбинки нет, тогда держите пальцы примерно на расстоянии 5 сантиметров от кончика крючка. Вариант второй. Держать крючок как столовый прибор, когда все пальцы находятся сверху, при этом большой палец лежит на ложбинке. Если ложбинки нет, то также до конца крючка должно быть примерно 5 сантиметров. Итак, первый вариант. Держите крючок как крючку при письме. Второй вариант. Как столовый прибор. Большой палец лежит на ложбинке. Если ложбинки нет, то до кончика крючка должно оставаться примерно 5 сантиметров. Какой способ выбрать, выбирайте сами, как вам удобнее. Спасибо за внимание. Жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!